Жизнь бесцельна, и в этом ее красота. Если бы в жизни была цель, было бы не так красиво. Потому что однажды вы пришли бы к определенному осуществлению, и после было бы просто скучно. Оставалось бы только повторение, повторение, повторение. Продолжалось бы одно и то же монотонное состояние. А жизнь презирает монотонность. Она постоянно выдвигает новые цели, потому что она бесцельна. Как только вы достигаете определенного состояния, жизнь дает вам следующую цель. Горизонт отступает и отступает перед вами. Вы никогда его не достигаете, все время к нему стремясь, вечно пытаясь его достичь, вечно пытаясь к нему приблизиться. Если вы это понимаете, все напряжение ума исчезает, потому что напряжение вызывается целеполаганием, стремлением к чему-то прийти. Ум всегда стремится к чему-то прибыть. Но жизнь состоит из постоянных прибытий и отбытий. Прибытие случается лишь для того, чтобы снова отбыть. В жизни нет ничего окончательного. Она никогда не совершенна. И в этом ее совершенство. Это динамический процесс, не мертвый и статичный предмет. Жизнь не застойна, она течет и течет, но другого берега нет. С этим пониманием вы начинаете наслаждаться самим путешествием. Каждый шаг составляет собственную цель, и никакой другой цели нет. Когда это понимание утверждается глубоко у вас внутри, вы расслабляетесь. Теперь нет никакого напряжения, потому что идти некуда, нельзя заблудиться.